Бог наказывает людей, которые блокируют энергию, внутри себя и внешне. Внутри обычно это обиды. Внешне это, если есть предложение, то нужно обращать на это внимание. Это как праздничный стол. Человека приглашают за праздничный стол, если часто его приглашают, и он отказывается, ему больше приглашения не идут. Точно так же и здесь. Бог наказывает людей, которые блокируют поток энергии. Именно поэтому, если вам идут какие-то предложения, обязательно отвечайте на эти предложения. Даже ответом нет, но не игнорируйте. Дальше. Почему человек ворчит? Такой вопрос задали в Facebook. Я могу ответить. Это первые признаки того, что на него очень влияет энергия времени. Когда человек начинает ворчать, на него влияют капли времени и... Это говорит о том, что этот человек стареет. Мы стареем. Когда же мы стареем? Давайте отвечу и на этот вопрос. Человек стареет в тот момент, когда он не отдыхает. Как быстро постареть? Не отдыхать. Каким образом нам необходимо отдыхать? Нам необходимо отдыхать чувственно, физически и умственно. Именно поэтому я хочу вам сказать. Самый лучший отдых это когда нет телефона, нет бизнеса, нет еды. Нет семьи, я не знаю, ничего нету, на что это похоже, если нет бизнеса, нет еды, нет семьи, нет информации, на что это похоже? Это похоже на больницу, поэтому едьте в больницу, заказывайте койку, ложитесь и отдыхайте, ура!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 Вам положено 7 часов сна, уберите телефоны, уберите любое общение, покупайтесь, лягте в постель, не, не читайте никаких книжек, ни о чем не думайте, отвернитесь и спите. Не нужно себя перегружать, загружать, иначе будут появляться морщины на щечках, а потом необходимо будет делать подтяжки, ботоксы и все остальное.